Приветствую всех из Финляндии. Сегодня будет видео-ответ для Дениса Оленина. Он задал достаточно интересный вопрос и хочется на него ответить. Значит, я зачитаю. Привет! Есть такая штука, очень распространенная в РФ, вальмовая кровля. Четырехскатная, по-простому. Основное преимущество якобы очень ветроустойчиво. Обратил внимание, что практически всегда финны используют Простые двухскатки, без всяких вальм и упаси божьи индов. Более того, подписан ну, там бла-бла-бла на другого человека в Америке. И он тоже пользуется двухскатками и так далее. Так что вот, это видеоответ для Дениса Алинина. Смотрите, в чем заключается смысл? Почему у нас пользуется или не пользуется? Во-первых, действительно, вальмовая кровля, она имеет ряд преимуществ по отношению ко всем другим, что касаемо ветровой нагрузки, потому что она просто, грубо говоря, если есть фронтон, это как парус, ветер дует и упирается, да, а вальма, она как бы как имеет более обтекаемую форму, поэтому ветровые нагрузки действительно меньше ее напрягают, но, как я все время говорю, что для меня строительство это такой некий общий организм, и нельзя рассматривать ничего по отдельности, на самом деле, Вальмовые кровли использовали там 70-е, 80-е, вот больше всего, наверное, 80-е и 90-е где-то. Было это вот как бы. Есть же просто стилистика, есть мода и так далее. Но переходит все к простоте, на самом деле. Почему фермы? Фермы потому что и почему двухскатки? Потому что это проще. Это просто проще, ничего больше и, по сути, дешевле. Дешевле не так, как, скажем, само по себе ферма, да, сравнивать и сколько-то там кубических метров пиломатериала, то пиломатериал, конечно же, дешевле. Но суть в том, что здесь спроектировано, уже нагрузки посчитаны, какой тип кровли будет использоваться, где с каким шагом они будут стоять, потому что у нас стропила зачастую стоят шагом 1200 миллиметров между собой. И там в зависимости от того... Э и их монтируем, скажем, и если труба попадает, печная, потому что у нас в проекте обязательно должно быть уже известно, где будет печная труба, если есть печь в доме, то тогда шаг доходит, определенные там, пожарные нормы, допустим, одна стропила, потом, а здесь труба, не получается ну, по пожарным нормам, значит, одна еще добавляется рядом, и потом пошел опять, там, скажем, шаг стандартный. Вот и все. И... По сути, если брать дом из элементов, то одноэтажный дом из элементов собирается полностью под, э, скажем так, защищен от ветра и дождя. То ну, примерно от одного до двух дней, в зависимости какая бригада будет работать, ну, каким количеством человек будут делать. Вот и все. То если по досочке собирать, эти стропила, делать затяжки и так далее, это все очень-очень долгий процесс. А ферма это быстро, быстро и просто. И как и все люди, все же, я, я бы сказал так, что нужно рассматривать это как вот то же самое. Купить автомобиль проще, чем его сделать. И потому что это очень сложно. То же самое, что и брюки, там джинсы. Их купить проще. Пускай вы сошьете их дешевле, но суть-то не в этом, что вы сделаете это дешевле или, или не дешевле. Они могут быть даже еще и лучше, там и качественней. Вы там нитки другие купите, и у вас это будет дешевле. Но... Смысл в том, что это заморачиваться надо. То есть, здесь никто не заморачивается. И если брать индустрию, так как это происходит здесь, то один производитель, если нужно будет, скажем, собирать все по досочке, это затянется. То есть он сможет продать в год, скажем, там, пускай, 10 домов. Да, у него там 5 или 4 бригады плотников, да, которые могут делать от начала и до конца. Он 10 продаст домов. То если используется... Фермы, то уже как бы сокращается время. И то есть это все увеличивает продажи, по сути. Но все равно еще нужно смотреть на такие вещи, как практика. Так как у финов огромный опыт вот именно частного домостроения, малоэтажки, они понимают прекрасно, когда проектировали что-то, что-то делали, какие плюсы, какие минусы, какие недостатки, потому что это выявляется все по истечению определенного времени. И вывод очень простой. Вальмовая кровля, она имеет ряд своих преимуществ, но есть, конечно же, и ряд недостатков. Хотя визуально она, допустим, на одноэтажном доме, мне визуально больше нравится, сама по себе кровля. То ее сделать, смонтировать сложнее будет, дольше по времени. А все, что дольше по времени, то здесь сразу умножается все на стоимость работ. И поэтому дом сам по себе получается дороже. И опять же, все варианты, которые вальмы, яндовы, это все проблемы. Это все проблемы, там все не так просто, будет очень сильно много зависеть от человеческого фактора. То простые двухскатки по материалу, они тоже очень экономят. У вас нет никаких обрезков ни по черепице, ни по железу, там, ни еще по каким-то вещам. То есть это просто экономическая составляющая. То есть скорость, цена и качество. Все то есть завод изготовил, древесина идет, по-моему, С-32, да, по С-32, но я могу ошибиться. Ну и пластина, они там они считают нагрузки, все зависит от типа кровли, какая будет, какое покрытие. Если черепица, то они там либо там стойку как-то добавят, перерасчитают, сделают расчет нагрузок и так далее. То есть это все очень как бы как конвейер, я бы так это назвал. И плюс ко всему, это меньше проблем. Меньше нет ендов, нет проблем. Холодный чердак всегда хорошо. Все, одни преимущества, никаких недостатков. А то, чтобы ее делать там такую или такую, могут, конечно, сделать. Это не вопрос. Но это все сложнее. А зачем? Зачем сложности? Чем проще механизм, тем он надежней. Поэтому я считаю, что я ответил на этот вопрос. Еще хочу добавить. Что мне не нравится в современных э, вот этих вот моделях стропильных ферм. Мне не нравятся очень сильно фронтоны. Фронтоны, они не добавляют красоты, на мой взгляд, дому. Но еще, вот опять же, разница. Если брать в клееном Брусе, то там всегда стропильные фермы по периметру вылетают, э, ну, скажем, с веса кровли всегда 800 миллиметров. По всему периметру, неважно, будет там фронтон или еще что-то, по 800. То здесь делают скажем 800 миллиметров идут на нижних свесах то по торцам уже там 300 миллиметров такие об обмылки обрубки но это, вот, ну, ну, это лично мое такое мнение что ну, не нравится хотя зачастую я вижу здесь очень даже интересные такие э, веерная раскладка кобылок скажем ну, там они по другому называются возможно но в общем смысл в том что интересно так стропила смотрится оригинальненько Поэтому всего лишь индустрия, скорость, быстрота, цена и все только в связи с этим. Америка тоже самое, потому что смысл какой? Смотрите, мы, получается так, что у нас идет монтаж, два человека. То есть независимо, это будут элементы собираться или это будет просто предварительно напиленное, то будет все равно, мы по, двое, по два человека собираем. Я смотрю, у вас, вы там собираете там, 6 человек, 8, вы там стенку поднимаете. А мы по двое человек собираем дома. Поэтому, если брать, э, скажем, просто из предварительно напиленного, ну, там будет напилен только стойки, по сути. А обвязку все это придется пилить по месту уже. Делать разметку, там, прибивать, сбивать и, и так далее. То есть, по сути, все равно в любом случае мы закрываем контур даже с фермами. Собрать ну, от 3 до 5 дней. В зависимости там, от размера дома будет, ну, я имею в виду одноэтажный дом, собрать все стойки, обшить снаружи ветрозащитным гипсокартоном и поставить фермы. Накрыть пленкой и сделать обрешетку по пленке. Все, уже дождь не попадет вовнутрь. То есть каркас и все элементы, все защищены от атмосферных осадков, по сути. Вот и все. Это самое главное преимущество. Потому что, намочив, скажем, конструкцию, Ничего хорошего не будет. Вот на этом я думаю, я ответил на этот вопрос. Хочу попрощаться, пожелать всем удачи и до новых встреч!